Итак, я смог получить доступ к целевой машине. И в первую очередь я запустил команду ifconfig, чтобы убедиться, что я действительно там, где нужно. Конечно, я не покажу вам, как я получил доступ. Это ваша задача. Это задание, которое было в курсе основы веб-приложений. Поэтому никаких спойлеров. И если вы застряли, или у вас проблемы со взломом этой машины, то, пожалуйста, вернитесь к двум курсам начального уровня «Взлом для начинающих» и «Основы веб-приложений». Оба этих курса содержат все, что вам нужно знать для успешного взлома машины. И я не буду спойлерить, это ваша миссия в курсе «Безопасность веб-приложений», и вам придется выяснить все самостоятельно. Если после того, как вы прошли оба этих курса, проблемы все еще сохраняются, у меня есть огромное количество материала для вас, и если даже он не поможет, пожалуйста, свяжитесь со мной. Итак, вернемся к цели. Вот что я вижу после запуска Шелла. Помните, что я говорил, что нужно сделать в первую очередь после взлома? Нам нужно узнать, с какими правами мы вошли и кто мы в этой системе. Скрестив пальцы, надейтесь, что вошли под рут пользователям. Тогда миссия выполнена. Или, к несчастью, вы вошли в качестве обычного пользователя. И для того, чтобы это узнать, мы используем команду ID. И как видите, к сожалению, мы вошли как обычный пользователь с низкими правами. Мы вошли под пользователем www.data. Это пользователь по умолчанию сервера Apache. Кстати, в более продвинутых курсах, нашим следующим шагом было бы повышение прав. То есть в ситуациях, когда я вхожу под обычным пользователем, следующим шагом будет поиск способа стать root-пользователем. Но так как это более продвинутая тема, предназначенная для следующих курсов, я не буду пока что на это отвлекаться. Ваша задача изменить домашнюю страницу и оставить на ней сообщение. И вы, возможно, знаете, как это выглядит, когда плохие хакеры взламывают веб-сайт и оставляют на нем сообщение, что сайт был взломан XYZ или кем-то еще. Итак, давайте сфокусируемся на нашей задаче. Сейчас она состоит в том, чтобы найти домашнюю страницу, index.html. И нужно посмотреть, сможем ли мы оставить на ней сообщение. Чтобы сделать это, во-первых, мне нужно узнать, где я сейчас нахожусь. И для этого я воспользуюсь командой pwd, вывод текущей директории. Отлично. Я узнал, что нахожусь в какой-то веб-директории, в папке tiki, vendor, extra и так далее. Я хочу вернуться в корневую веб-директорию, в которой находится файл index.html. И это, как я уже упоминал множество раз, будет папка var www.html. И теперь, когда я здесь, я воспользуюсь командой ls-al, чтобы увидеть все файлы и права этих файлов. Потому что если у меня не будет разрешения на редактирование файлов, то у меня определенно проблемы. К счастью, как видите, системный администратор совершил ошибку и оставил право на чтение и запись для всех этих файлов. Это позволяет мне, как хакеру, изменить этот файл. Для этого нам даже не нужно будет использовать nano. Так как я хочу оставить всего одно предложение на странице, мне не нужно использовать нано для редактирования файла и сохранения. Я просто воспользуюсь командой «эхо», которую мы видели ранее. Команда «эхо», если помните, берет любые входные данные и выводит их на экран. Только если я не использую перенаправление вывода. Вместо того, чтобы вводить «эхо» на экран, я выведу слово Success и перенаправлю его на страницу «index.html». И давайте проверим, сработало ли. я возвращаюсь на домашнюю страницу. Обновляю ее. Бум. Готово. Я смог оставить след на целевом веб-сайте. Давайте напишем «Exit» и вернемся в Shell Метропреттера. Да, я использовал метасплойт для хака машины. Мы рассматривали метасплойт в курсе «Взлом для начинающих». Итак, подведем итоги. Я создал цель с нуля. Я скачал пакеты, разархивировал их, настроил директории, права. Я провел настройку и конфигурацию, и я показал, как после успешного взлома найти и отредактировать страницу index.html. Все это мы сделали, используя нативные Linux-команды. Конечно, за исключением Metasploit, который стоит по умолчанию в кале, мы сделали все это без особых знаний и без использования модных продвинутых команд. Все это мы сделали с помощью стандартных команд, которые можно использовать в любой Linux-системе. Таким образом, мы можем применить наши знания и достичь того, чего мы достигли. Если вы практиковались во время видео и повторяли за мной, тогда вы молодцы. Отлично сработано. Лучший способ научиться — это применить знания самостоятельно. Теперь мы берем полученные знания и завершаем миссию этого видео. Проработайте то, что вы увидели в этом видео, а когда будете готовы, переходите к следующему. В нем будет новое задание. В первой части этого курса мы узнали, как подключиться к порту, который даст нам доступ к шелу, используя netcat. И, как я сказал, это самая простая задача из всех, что может нам встретиться. В этом разделе мы углубимся в тему получения доступа к шелу И давайте снова рассмотрим NetCAD. В этом примере я буду использовать NetCAD, чтобы продемонстрировать, как подключиться к любому порту. Например, сейчас я пишу NetCAD, IP-адрес и подключаюсь к 80-му порту, на котором, как мы уже знаем, находится веб-сайт. И теперь, когда мы подключены, мне нужно начать использовать HTTP-команды. И я буду общаться с сервером через 80-й порт, используя HTTP-команды. Одна из самых распространенных HTTP-команд – это команда GET. HTTP-команды также известны под именем HTTP-Verbs. Что делает команда Get? Как следует из названия, с помощью нее можно взять или получить веб-сайт. И сейчас я говорю netcat выполнить команду Get. Ставлю прямой слэш, что означает корневую страницу, или root-страницу, используя протокол HTTP-версия 1.1. Жму Enter дважды. И, как видите, я получил следующий текст. По сути, это содержимое целевого веб-сайта. Другими словами, используя Netcat и командную строку, я смог пообщаться с HTTP сервером и попросил его отправить мне веб-сайт. Окей, круто, но как это может мне помочь при взломе? Давайте очистим экран и перейдем в DVWA. Это сокращение от Damn Vulnerable Web Application, чертовски уязвимое веб-приложение. Я надеюсь, что к этому моменту вы уже знаете логин и пароль. Если нет, то они внизу страницы. Я использую их для авторизации. И в первую очередь я хочу уделить внимание изменению уровня безопасности DVWA. Как следует из названия, это очень уязвимое веб-приложение. И оно используется для того, чтобы учиться взламывать сайты. Мы не будем сильно концентрироваться на веб зломе потому что этот курс посвящен взлому через сеть. Но я все равно хочу показать вам несколько примеров взлома веб-сайтов. Подробнее про взлом веб-сайтов вы можете узнать в курсе про OWASP и в других курсах по взлому веб-сайтов. И сейчас я хочу показать вам парочку способов взлома веб-сайтов, которые я обычно использую. Во-первых, я изменю уровень безопасности с high на low, что более чем достаточно для целей нашего видео. Далее я перехожу в раздел «Оплоат», и здесь мы видим функционал загрузки. И давайте я объясню, что это. Многие сайты позволяют загружать картинки, документы, видео и так далее. Например, если вы ищете работу, то есть огромный шанс того, что на сайте работодателя будет функция отправки резюме. В то же время, подробный функционал может быть уязвим и будет позволять загружать что угодно. Вместо того, чтобы контролировать, что вы загружаете, например, в случае с резюме, вместо того, чтобы ограничить тип файла документом или PDF-файлом, форма может быть плохо сделана, что позволит вам загружать все что угодно, включая вредоносные файлы, скрипты и так далее. И Именно такой случай рассматривается функцией загрузки в DVWA. Что я сейчас сделаю? Я протестирую DVWA на эту уязвимость. Я проверю, смогу ли я загрузить все что угодно. Я попытаюсь сделать следующее. Я попробую загрузить PHP Shell. Я покажу вам, что это такое. И давайте запустим nano и создадим файл под названием shell.php. Я вставлю сюда вот этот код. Это по сути PHP скрипт, при взаимодействии с которым я смогу запускать команды в операционной системе. Другими словами, если у меня успешно получится запустить этот скрипт и получить к нему доступ, у меня появится возможность через этот скрипт запускать команды в операционной системе и взаимодействовать с операционной системой цели. Давайте детально рассмотрим, что делает эта команда. Как видите, здесь написано shell shellexec. Это функция PHP, которая позволяет использовать shell-команды. Другими словами, дает доступ к shell Linux. И дальше параметр get. Что он делает? Я буду отправлять команды через http get запрос. Вы это уже видели при использовании netcat. Ну и в конце концов я использую переменную cmd, которую через секунду мы увидим в URL. И давайте сохраним файл и продолжим. Теперь давайте загрузим файл shell.php. Надеюсь, нам удастся загрузить его на сервер. Открываем папку, в которой находится наш файл. Выбираю его. Жму «Загрузить». Похоже, что все работает. И, как видите, это очень важный шаг, когда вы занимаетесь тестированием на проникновение. При этом вам нужно всегда знать, куда именно будет загружен файл. Так как этот веб-сайт специально разработан для практики, нам показывают, куда был загружен файл. Обычно файлы загружаются в папку «Upload». Давайте перейдем по этому адресу и попытаемся запустить наш PHP скрипт. Открываю его. И похоже, что не получаю ничего в ответ. И это хорошие новости, потому что обычно, если файла не существует, я получаю ошибку, которая будет гласить, что файла не существует. Но так как я не встретил этой ошибки, это значит, что файл существует. Теперь мне нужно запустить команды через скрипт. И в этой ситуации довольно удобно использовать параметр CMD. Помните, при создании скрипта мы создали параметр CMD. И я скажу моему скрипту, запусти параметр CMD с командой ls. Готово. Мы получаем текст с содержимым директории. Отлично. Теперь мы можем запускать команды. Мы можем запускать команды в Linux-системе, на которой запущен этот веб-сервер. И давайте посмотрим, насколько далеко я смогу зайти. Я хочу посмотреть, смогу ли я расширить доступ еще немного. Давайте проверим, запущен ли в системе netcat. Вводим netcat-h. Это помощь. Я получил следующий результат. Это справка о NetCAD. Отлично. Значит, NetCAD установлен и запущен. Он работает практически на всех Linux-системах. Единственное отличие, и его вы можете заметить в разных дистрибутивах, в разных версиях NetCAD, заключается в параметре "-и", который вы можете здесь видеть. В этом случае нам повезло, так как эта опция существует, и мы можем использовать ее. И это важно, и очень скоро вы узнаете, почему. В некоторых случаях вы будете получать доступ к netcat без параметра "-i", и это может быть неприятно. И мы узнаем почему через секунду. И давайте продолжим повышать уровень доступа к системе. Как видите, netcat можно использовать для прослушивания входящего соединения. Другими словами, я могу использовать netcat для открытия порта в системе, на которой он стоит, и заставить его прослушивать этот порт. Возможно, вы помните первый Shell, к которому мы получили доступ через порт 1524. Я могу заставить надкат сделать что-то похожее. И чтобы я смог это сделать, мне необходимо использовать параметр L, что означает listen, прослушивать, "-p", порт. Я выбираю порт 1234. И сейчас я говорю надкат слушать порт 1234. И я передаю запрос. Как видите, запрос продолжается. И это признак того, что запрос все еще выполняется. Порт открыт и прослушивается. Соединение не остановлено. И я могу проверить, это просканировав машину жертвы. Указываю порт 1234 и IP-адрес целевой машины. И как видите, мне говорят, что порт открыт. Так же, как и в первой части, когда я использовал NetCAD для подключения к порту, я использую его снова. В этот раз для подключения к порту 1234. Прежде чем я нажму Enter, давайте остановимся на секунду и попытаемся ответить на следующий вопрос. Как вы считаете, что сейчас произойдет? Я использую NetCAD для подключения к IP-адресу моей цели, порту 1234, который, как я знаю, открыт. Как вы думаете, что произойдет после того, как я нажму Enter? Подумайте над этим. Я надеюсь, что вы ответили «Ничего». Потому что, как видите, ничего не произошло. Итак, порт открыт. Я смог открыть порт 1234. Но он просто прослушивает этот порт. На нем ничего не запущено. На нем не запущен никакой сервис. Не запущен FTP-сервис. Не запущен сервис Shell. Абсолютно ничего. Это просто открытый порт. Что мне нужно сделать? Я должен воссоздать то, что происходило на порте 1524. Возможно, вы думаете, зачем это делать, если порт 1524 уже открыт? Все дело в том, и я это гарантирую, вы никогда не столкнетесь с ситуацией, когда Shell будет прослушивать порт. Это крайне уязвимая виртуальная машина, которая была создана для того, чтобы ее взломали. В реальной жизни вам не будет так вести. Вам придется сделать это самостоятельно. Этим мы займемся прямо сейчас. Прямо сейчас я воссоздам функционал порта 1524. Я заставлю netcat открыть порт, и вместо того, чтобы открыть его, и ничего не делать, я хочу, чтобы он привязал Shell к этому порту, чтобы, когда я подключался к этому порту, я получал доступ к Shell. И давайте посмотрим, как это работает. Сейчас нам очень сильно пригодится параметр i. Помните, я говорил, что нам повезло, что у этой версии NetCut есть параметр "-i", и у нас тут есть справка, которая подскажет, как его использовать. Я вижу, что здесь написано, что это опасно. И это так, потому что это позволяет кому угодно, кто подключается к этому порту, не только вам, получить доступ к Shell. Поэтому будьте осторожны, особенно если вы занимаетесь этим профессионально. Здесь это не страшно, потому что это лаборатория, закрытая среда. И давайте сделаем это. Пишу минус и bin bash. Как вы уже знаете, это путь к bash shell. И мне снова нужно сделать так, чтобы Netcat прослушивал порт 1, 2, 3, 4. Жму Enter. Как видите, кольцо вращается, соединение прослушивается. И давайте еще раз воспользуемся командой netcat. Запускаем netcat с IP-адресом и портом 1234. И перед тем, как я нажму Enter, давайте я задам тот же самый вопрос еще раз. Как думаете, что сейчас произойдет? Я надеюсь, вы догадались, что мы получим доступ к Shell. Жму Enter. И все выглядит так, будто ничего не произошло. Но если я выполню несколько команд... Как видите, я получаю вывод. Заметьте, Shell реагирует не на все команды. Я случайно написал «Who my» вместо «Who Я опечатался. И заметьте, что не было никакой ошибки, что команды не существует. Но когда я ввожу правильную команду, например, «LS», как видите, тут корректный вывод. И причина в том, что у меня сейчас есть доступ к так называемому неинтерактивному Shell. Неинтерактивный Shell, как следует из названия, это Shell, не очень хорошо взаимодействующий со мной. Тут нет сообщений об ошибках, нет отображения процесса загрузки, нет сообщений, нет полосы загрузки, которая покажет прогресс. Нет ничего этого. Это Shell, который отлично работает, но он ограничен в интерактивности. Мы называем его неинтерактивным шелом. Функциональность точно такая же, как у любого шела. Но работать с этим Shell не очень приятно, потому что чаще всего вы не понимаете, что делаете. Вы не получаете ответов от системы. Как видите, теперь, когда я вышел из Shell, а, я получаю вывод на веб-странице. И здесь написано, что команда Humai не найдена, потому что я опечатался. Но я не получил этого ответа, когда был запущен Shell. Все дело в том, что это был не интерактивный Shell. И теперь вопрос заключается в следующем. Смогу ли я получить доступ к интерактивному шеллу? Лучшему шеллу? Шеллу с обратной связью? И, конечно, ответ «Да». В одном из следующих видео вы увидите, как мы это сделаем. А пока что давайте подведем итоги того, что мы видели, потому что я хочу познакомить вас с еще одним концептом. Мы получили доступ к системе через уязвимые загрузки. Мы смогли загрузить PHP скрипт и запустить через него шелл команды. В шеле, выполнив команды, мы запустили NetCat, открыли порт на машине на метасплойтову. Привязали шел к этому порту, чтобы он прослушивал входящие соединения. Далее я использовал netcat в моей системе, чтобы подключиться к этому порту. Это называется бинт-шеллом. Конечно, если есть фаервол, который запрещает входящие соединения, тогда мое подключение к порту 1234 было бы безуспешным. И это частый случай с биншеллами, потому что я устанавливаю подключение с моей машины на калия до машины цели. И почти любой фаервол увидит входящие соединения и подумает, что за странный порт 1234 и не позволит подключение к нему. И моя атака провалится. Вот почему более распространенная форма шела называется обратным или реверс-шеллом, и он работает наоборот по сравнению с бин-шеллом. Вместо того, чтобы подключаться с машины на кали к машине на метасплойтабл, я заставлю Metasploitable послать мне шелл моей машине на кали. Звучит странно. Я знаю. Это звучит странно для всех, для кого это впервые. Поэтому оставайтесь со мной. Я подробно объясню, что это такое. Позвольте продемонстрировать вам, как выглядит Reverse Shell или обратный Shell. Я изменю команду netcat Вместо того, чтобы прослушивать порт, я скажу «Запусти Bash Shell». И пошли его на следующий IP-адрес. Мой IP-адрес. На порт 1234. Что произойдет после того, как я нажму Enter? Запустится netcat И вместо привязывания Shell к порту и прослушивания порта, ожидание подключения, будет сделано обратное. Shell пошлют на IP-адрес, который я указал, и на порт, который я указал. Перед тем, как я нажму Enter, с моей стороны я должен слушать и ожидать входящие соединения. Что я сейчас сделаю? Я открою порт 1234 на моей машине на кале используя Netcat, и начну прослушивать входящие соединения. Давайте теперь просканируем машину на кале Как видите, порт 1234 открыт. И прослушивает входящие соединения. Теперь давайте вернемся к цели. Жму Enter. И все выглядит так, будто ничего не произошло. Но если я решу выполнить какую-нибудь команду, вы увидите, что они выполняются. Другими словами, я сделал следующее. Я сказал Netcat'у на Metasploitable запустить Bush shell и послать его на мой IP-адрес, на порт 1234. В этом случае, если бы между мной и машиной на Metasploitable был Firewall, соединение не входящее. Оно идет не от меня. Наоборот, соединение исходящее от машины на Metasploitable к машине на Кали. Firewall увидит, что соединение покидает Metasploitable. И чаще всего фаерволы не запрещают такие соединения, потому что в корпоративной среде большинство компьютеров, настольных и ноутбуков, имеют доступ к интернету, но из интернета их не видно. Давайте подведем итоги. Я знаю, что концепция может быть сложной, поэтому давайте убедимся, что мы понимаем разницу между бинт-шеллом и реверс-шеллом, обратным шеллом. бинт Shell -шелл был первым примером. Мы видели уже два примера. В первом примере Shell прослушивал порт 1524. Это было в первой части этого курса. Shell ждал и прослушивал порт 1524. Он ждал, пока кто-нибудь к нему подключится. Что мы делали? Мы использовали NetCAD, чтобы подключиться к порту 1524. И в итоге мы получили Shell доступ. Это был самый простой взлом, и мы никогда не встретим такую ситуацию. Это я вам гарантирую. После этого мы реализовали следующий сценарий. Мы успешно загрузили скрипт на машину на Metaspace. Через нее запускали NetCat, прикрепляли баш Shell к порту 1234 и прослушивали все входящие соединения. Далее мы использовали NetCat на нашей машине на Кале, чтобы подключиться к порту 1234. И в итоге у нас появлялся доступ к шелу. Это был бинт-шелл. И как я уже сказал, если бы тут использовался фаервол, то скорее всего нас бы заблокировали. С другой стороны, Reverse Shell, или обратный Shell, это когда мы получили доступ к машине на Metasploitable, и вместо того, чтобы заставлять Netcat прослушивать порт 12.34 непосредственно на Metasploitable, мы сказали ему запустить Bash Shell и отправить его нам обратно. Конечно, нам нужно было указать, на какой порт его послать. В нашем случае на порт 12.34. С нашей стороны мы настроили Netcat на прослушивание порта 12.34. И мы ожидали входящее соединение. Это был обратный shell или реверс shell. Я надеюсь, что разница между бинт-шеллом и реверс-шеллом теперь не вызывает вопросов. Если у вас до сих пор остались вопросы, то пересмотрите это видео. Вникните в него. Посмотрите его еще раз. Посмотрите его столько раз, сколько необходимо. И совершайте все эти действия на практике снова и снова. До тех пор, пока концепция не станет для вас ясной. Это очень важная концепция в мире этичного хака и тестирования на проникновение. Не продолжайте, пока вы не поймете всю разницу между биншелом и обратным шелом. Как только вы со всем этим разберетесь, можете переходить к следующему видео. Отлично. Перед тем, как мы продолжим, я должен признаться, я думал сразу о двух вещах, создавая этот раздел. Потому что некоторым студентам это может быть непонятно. Но потом я подумал, да к черту, все равно расскажу. Рассматривайте это как вступление к более продвинутым курсам. В этом видео вы научитесь создавать бэкдор, с помощью которого вы сможете получить Shell Метерпреттера, который вы будете использовать вместе с Метасплойд. Вместо обычного Shell и вы получите более продвинутый Shell Метерпреттера. Я должен сказать, что если вы изучили все, о чем мы говорили ранее, то вы поймете все, что я сейчас вам объясню и покажу. Но если по какой-то причине тема покажется вам слишком сложной, не беспокойтесь об этом. Когда вы будете проходить более продвинутые курсы, мы вновь затронем эту тему с разных углов. Отлично. Давайте продолжим. Я создам исполняемый файл, который позволит мне использовать shell интерпретера. И для этого я воспользуюсь скриптом под названием MSFPC. Он работает на базе MSF Venom, Metasploit Venom Payload Creator. Metasploit Venom – это инструмент, с помощью которого можно создавать пейлоды. В более продвинутых курсах мы будем изучать этот инструмент гораздо подробнее. Но сейчас я воспользуюсь инструментом под названием MSF который работает на основе MSF Venom, но он гораздо проще в использовании, чем чистый MSF Venom. И если я добавлю параметр "-h", вы увидите, что можно создать огромное количество различных типов пейлодов. Я могу создавать пейлоды, которые будут влиять на машины на Windows, на .exe файлы, или PowerShell, или Linux ELF исполняемые файлы для Linux, и так далее, и тому подобное. Чтобы сделать это, мне нужно запустить команду с определенными параметрами. И я скопирую все это, вставлю сюда и начну заполнять параметры один за другим. И в первую очередь нужно указать, какой протокол использовать для обмена пакетами. Это может быть HTTP, HTTPS или чистый TCP. Я остановлюсь на TCP, чтобы эмулировать то, что мы делали с NetCAD. Далее мне нужно выбрать параметр Staged или Stageless. Чтобы слишком не углубляться, давайте я расскажу вам, что это такое. Stageless payload более самостоятелен. Он сам запускается, сам исполняется. И внутри у него есть весь необходимый функционал. А Staged Payload, в свою очередь, разделен на несколько частей. Сначала исполняется первая часть, а затем мы выполняем вторую. Я удалю этот параметр, потому что вам не стоит о нем сейчас беспокоиться. Но я хочу, чтобы вас беспокоило следующее. Какой shell мы будем использовать? Bin Shell или Reverse Shell? Обратный shell. Мы уже знаем разницу между ними. И как мы сказали ранее, лучше нам в большинстве случаев использовать обратный Shell. Я выберу обратный Shell. Затем мне нужно выбрать, хочу ли я, чтобы это был Payload Metasploit, или команда, которую я хочу запустить. Я могу выбрать опцию CMD, и затем решить, какую команду я хочу запустить. Или я могу выбрать Payload Metasploit, и у меня будет Shell интерпретра. И благодаря этому у меня будет больше возможностей. Я выберу MSF. Далее мне, конечно, нужно выбрать порт. В этом случае порт 4.4.4.4. Затем мне нужно указать IP-адрес. В этом случае это будет IP-адрес моей машины на кале, потому что это обратный shell. И в конце мне нужно выбрать тип пейлода, который я хочу сгенерировать. Другими словами, на какой системе я буду его запускать. И в каком приложении. Я хочу, чтобы это был Payload для Linux, поэтому я пишу Linux. Теперь, когда я выбрал все необходимые параметры, жму Enter и даю инструменту творить магию. Как видите, вот так бы выглядела команда, если бы я использовал msf-venom. Вот эту команду мне пришлось бы написать. Но так как я использую специальную настройку над msf Venom, за меня сделали всю работу. И был создан вот такой файл с расширением ELF. Это исполняемый файл Linuxа. Но это не единственный классный момент. Еще круто, что создается скрипт Metasploit. Когда я его запущу, будет запущен Metasploit со всеми предустановленными параметрами. И теперь я могу запустить скрипт. Все, что мне нужно сделать, это скопировать эту строку, открыть другой терминал и вставить команду. И давайте я расскажу, что делает эта команда. Она запускает Metasploit и в фоновом режиме запускает хендлер Metasploit. Это часть Metasploit, которая занимается входящим подключением от обратного шелла. Почти так же, как в случае с NetCat и с режимом прослушивания, когда мы использовали обратный shell. Помните, мы настроили NetCat на нашей машине, чтобы он прослушивал все входящие подключения. И когда мы подготовили цель, нам был отправлен shell, который мы смогли захватить с помощью Netcata, потому что мы настроили его на ожидание входящих соединений. И именно этим мы тут и занимаемся, используя этот слойт. Мы используем хендлер, который сейчас находится в фоновом режиме, и ждет подключения от Payload MatterPretter. Что мне нужно сделать? Мне нужно загрузить этот исполняемый файл, а затем запустить его на системе на Linux. И для этого я познакомлю вас с другой уязвимостью веб-приложений. Просто для разнообразия. Мы рассмотрим выполнение команд. Уязвимость выполнения команд, как следует из имени, позволяет нам запускать и выполнять команды на машине цели, без необходимости загружать PHP Shell. Мы можем сразу выполнять команды в системе. Такое можно заметить в приложениях, которые позволяют, например, проверить пинг на других системах, или выполнять определенные задачи в фоновом режиме, которые позже отображаются на самой странице, или в сайте. Если эти функции настроены неправильно, вы сможете комбинировать команды обычно ограничиваются типы запускаемых команд. И давайте, например, предположим, что есть веб-сайт, который позволяет проверить пинг до других веб-сайтов. Этот веб-сайт в идеале должен запрещать все, кроме команды ping, и не разрешать ничего другого. Но если его неправильно настроить, вы сможете запустить более одной команды, что даст вам доступ к функционалу операционной системы, на которой хостится этот веб-сайт. И давайте я покажу вам, что я имею в виду. На этом сайте написано, что здесь можно проверить пинг. И если вы погуглите, вы сможете найти различные сайты с подобным функционалом. И если я введу адрес и нажму кнопку «Отправить», я должен получить время пинга, и ответит ли мне IP или нет. Но что, если я попытаюсь объединить его с другой командой? Пишу IP-адрес и далее 2 амперсанта, что означает «И запустить другую команду». В этом случае PWD. И как видите, в выводе я получаю текущую директорию, var www, и так далее. И я могу успешно запустить более одной команды, что хорошая новость для меня. Для того, кто атакует систему, что еще я могу сделать? Может я смогу проверить, запущен ли wget в этой системе? Для этого пишу wget-h и жму «Отправить». И к счастью для меня, wget запущен, потому что я могу видеть справку wget. Теперь все, что мне нужно сделать, использовать WGET, чтобы подключиться к Kali и скачать этот ELF-файл. А затем я его запущу. Но перед этим, конечно, мне нужно настроить мою машину на Kali в качестве веб-сервера и поместить этот ELF-файл в веб-директорию, чтобы я мог его скачать через WGET на машину цели. И я сделаю это прямо сейчас. Я скопирую файл ELF и помещу его в директорию var www.html я изменю имя, чтобы потом было легче его найти. На backdoor.elf Далее я запускаю сервер Apache, который превращает мою машину на кали в веб-сервер. Теперь на моей машине на кали запущен веб-сервер, и на нем есть файл backdoor.elf. И возвращаюсь к Metasploitable. И использую команду wget, чтобы скопировать этот файл с моей машины на кали. И для этого, как и раньше, я пишу wget, http, IP адрес машины на кали и имя файла. И жму кнопку отправить. И давайте проверим, прошла ли загрузка. Запускаю команду ls. Готово. Отлично. Я смог загрузить файл скали на машину на Metasploitable. Все, что мне нужно сделать, это запустить команду и надеяться, что я получу shell в ответ. Конечно, перед запуском этого файла мне нужно сделать его исполняемым. Мы уже ранее делали это с помощью команды chmod. Пишем chmod plus x backdoor.elf. И теперь, если я запущу команду ls-al, я должен увидеть x напротив файла бэкдора. Последний шаг. Запуск файла. Для этого мы пишем и имя файла. Теперь давайте вернемся обратно в окно машины на Metasploitable. И посмотрите вот сюда. Как видите, сессия метропретера открыта. Номер сессии... Единица. Чтобы взаимодействовать сессии, я ввожу sessions-i, что значит interact, взаимодействовать, и номер сессии. Упс, я нажал Enter слишком рано. Я повторю команду с первым номером. И готово. Теперь у меня есть shell метер который позволяет мне взаимодействовать с системой на Metasploit. Если выполнить команду sysinfo, то я получу информацию о системе, getUID, получая информацию о пользователе. А если я хочу перейти в стандартный терминал для запуска Linux-команд, то ввожу Shell, и тогда я смогу выполнять такие команды, как QMI, и так далее. Вот и все. Таким образом можно запустить бэкдор, который даст вам доступ к Shell-метерпреттера, и захватить Shell, используя фреймворк MetaSploit. Конечно, чтобы получить контроль, не пришлось использовать уязвимость веб-приложения, скачать исполняемый файл на машину, и запустить его на этой машине. И это всего лишь один из возможных способов. Я могу загрузить файл другими способами или послать файл пользователю и попытаться обмануть пользователя, чтобы он запустил этот файл. И так далее, и тому подобное. Возможности безграничны, и вы сами можете представить, что можно сделать с этим. Перед тем, как мы перейдем к следующему разделу, если вы находите это видео непонятным, не беспокойтесь. Убедитесь, что поняли предыдущее видео про бинт Shell и Reverse шелл обратный shell потому что эти видео очень важны. Данное же видео было просто небольшим бонусом, которым я хотел с вами поделиться. И как я уже сказал, мы будем рассматривать эту тему гораздо более подробно в более продвинутых курсах. Отлично, как только будете готовы, переходите к следующему видео. Давайте расскажу вам о техниках, которые используют плохие парни, когда взламывают системы. Как вы заметили, я вскользь упоминал об интерактивных и неинтерактивных шеллах. Помните, ранее мы видели Шел, который был не очень интерактивен в плане обратной связи. Он не выдавал сообщения об ошибках. Не было прогресс-баров, когда я что-то загружал. И в целом работать было не очень приятно. И конечно, как злоумышленник или даже этичный хакер, я хочу добиться как можно большей интерактивности от системы. И в этом видео я покажу вам, как хорошие и плохие парни превращают неинтерактивные шеллы в интерактивные. И давайте я повторю то, что мы уже видели в предыдущих видео. Давайте настроим неткат на просушивание порта 1234 на моей машине на Кали, а затем откроем PHP Shell, который я загрузил ранее, и отправим обратный Shell на машину на кале. И как помните, это то, что я называл неинтерактивным шелом. И если я введу команду ls, я увижу вывод. Но если я напишу wget и попытаюсь что-то скачать, я не увижу прогресс бара или любого другого вывода. Я не узнаю, выполнилась ли команда. И если я введу неправильную команду, то не будет никаких ошибок. Но теперь, если я закрою шел, мы видим, что все ошибки, которые должны быть в шеле, отображаются на странице. Допустим, у меня нет доступа к этой странице. В этом случае я никогда не узнаю, что происходит за кулисами. Сейчас, например, я могу сказать, что команда WGET не была выполнена. Но если у меня нет такой роскоши, как возможность видеть вывод на веб-странице, а вывод на веб-странице можно увидеть довольно редко, я бы не узнал, что происходит с моим шеллом, и мне бы пришлось ориентироваться в вслепую. Что я хочу сейчас делать? На данный момент я хочу сделать следующее. Я хочу получить доступ к неинтерактивному шеллу и сделать из него интерактивный шелл. Для этого я воспользуюсь техниками, которые задокументированы, и это довольно классная шпаргалка. Но для начала давайте снова получим доступ к неинтерактивному шеллу, и после я продолжу. Окей, okay. теперь, когда я получил доступ, я двигаюсь дальше. И если вы загуглите Interactive Shell Cheatsheet, то вы найдете довольно много ссылок с примерно одинаковым содержимым. Я открою первую, блок Pentest Monkey. Все команды, которые тут есть, позволят вам получить обратный Shell. Вы можете получить обратный Shell, используя Bash, Perl, Python, PHP, Ruby, Netcat и так далее. Мы уже знаем, как это сделать с помощью Netcat. И давайте попробуем PHP. Конечно, чтобы PHP запустился, он должен быть установлен в системе. Поэтому сначала я проверю, установлен ли PHP, запустив команду php-h. И если в итоге откроется справка, то это значит, что у нас есть PHP. Идеально. Теперь я могу попробовать запустить эту команду. Я начну с небольших изменений. Во-первых, мне нужно изменить IP-адрес на адрес машины на калии. Я изменю номер порта на 44, 44 так мы поймем разницу между различными шеллами. Отлично, запомните это. Обратный шелл через PHP будет запущен через порт 44, -44. И вместо BIN SH я буду использовать BIN BASH. Все дело в том, что мне просто больше нравится bash shell. Вырежем вот это. В новом терминале я снова запускаю netcat, Но в этот раз буду прослушивать порт 44.44. 44. И знаете почему? Надеюсь, знаете. Все дело в том, что я хочу получить PHP Shell. Если вы так и подумали, то вы абсолютно правы. И сейчас я делаю следующее. Я вставляю команду в мой неинтерактивный Shell. Жму Enter. Перехожу в другое окно. И вы только взгляните на это. Так выглядит интерактивный Shell. Выглядит совсем иначе, будто я вошел в систему как обычный пользователь. Вы можете видеть имя пользователя, собака, имя хоста и директорию, в которой я нахожусь. Знак доллара, который говорит мне, что я не root пользователь. И если я выполнить команду Huawei, то я получаю результат. И если я напишу WGET, я получаю результат. Если я выполняю команду, которая не существует, то возникает ошибка, в которой сказано, что команда не найдена. И это полностью интерактивный шелл. Мечта любого злоумышленника при взломе. Именно так и работают плохие парни. Именно таким образом они превращают неинтерактивный шелл в интерактивный. И ты, как хороший парень, этичный хакер. Тоже можешь использовать эту технику во время тестирования на проникновение. Отлично, как только вы совсем тут разберетесь, можете переходить к следующему видео. Я покажу вам веб шилы которые используют плохие парни, и которые мы часто видим на взломанных системах. Если вы помните, первый PHP-шелл, который мы загрузили, был очень простым. Одна строка кода, которая позволяла нам запускать кое-какие команды. Злоумышленники используют более совершенные шеллы. Давайте я покажу вам пример. Если мы загуглим PHP Web Shells, мы получим кучу ссылок. Все они содержат веб-шеллы разной сложности и функциональности. Я открою первую ссылку на GitHub. И все шеллы, что вы здесь видите, если не все, то большинство из них — это шеллы, которые используют плохие парни. Все эти шеллы можно увидеть на взломанных системах. Например, Shell C99 несколько лет назад был очень популярен. Давайте взглянем на его код. Просто сравните его с одной строкой, которую мы использовали. И давайте воспользуемся этим шеллом, посмотрим, на что он способен. Сохраняю эту страницу и называю ее c99.php. Возвращаюсь к dvwa и повторю эксплойт, который мы делали ранее, но при этом я загружу вот этот шелл. Открываю окно, выбираю файл и загружаю его. Перехожу в директорию, куда был загружен этот файл. Готово. Просто взгляните на это. Я должен сказать, что я восхищен тем, что сумели сделать плохие парни. Это очень красивый шелл. Удобный доступ к системе. Можно выполнять команды, искать файлы, загружать различные файлы. И делать много всего остального. Например, если я выполню хоми, то я смогу увидеть результат команды. И, конечно, можно запустить любую команду. Вот ваше задание. Я хочу, чтобы вы загрузили вот этот шелл, C99, и через него получили интерактивный шелл на кали. И если вы хотите дополнительное задание, используйте MSFPC, чтобы создать бэкдор. Загрузите его и запустите, чтобы получить обратный шелл метропретера. Попытайтесь совместить все, чему мы научились в этом курсе. Повторюсь, загрузите Shell на машину на Metasploitable. Это просто, потому что вам нужно просто следовать тому, что я делал. Из этого шелла получите интерактивный Shell, используя PHP или Python, или что-то еще. И затем создайте Payload Metasploitable, загрузите его через этот Shell, и получите обратный Shell метропрэтера. Попробуйте. И когда будете готовы, переходите к следующему видео.